Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Максим и это канал Max Effect. Добро пожаловать в Crusader Kings 2! Вы смотрите уже 12 серию челленджа Династия в Crusader Kings 2. Я напоминаю, что цель данного челленджа проиграть одной семьей 10 поколений. Итак, что у нас на повестке дня? Вы помните, что в прошлой серии у нас произошло страшное. У нас умер наш... Микеле. Он умер от заражения раны, он храбро сражался за нас на протяжении очень долгого времени. Он был жаден, самодур, высокомерный, завистливый, жестокий и одержимый, но несмотря на все это, мы очень сильно его любили. Мы прощали ему все. Мы прощали ему попытки убийства, попытки там вымогания денег, ради того, чтобы он подольше наш нас радовал. Умер он. От инфекции. Я так понимаю, что ему нанесли рану в бою. И он уже и он много дней лежал, страдая от инфекции. И в конце концов погиб. Да. Как бы это ни было печально, но признаем. Теперь у нас ну теперь нам нужен новый маршал. Я еще перед серией посмотрел, что можно сделать. Кстати, запись-то идет? Да, запись идет. Я еще перед серией посмотрел, что можно сделать, как можно решить эту проблему. Я хочу э, тайного нашего советника, Радольфа, сделать не тайным советником, а переназначить его на должность маршала. Да, теперь он будет маршалом, и у него еще военное образование, это очень сильно ему подойдет. То есть Радольфа больше подойдет должность маршала, нежели должность э, тайного советника. Да, ему больше подойдет должность маршала, хотя он и... у него оба эти показателя одинаково развиты хорошо. И тайным советником я хочу назначить нашу жену. Да, это позволяет нам сделать, то есть мы можем назначить свою жену тайным советником. Даже несмотря на то, что у нас э, в законах поставлено Обычное положение, традиционное положение женщины. Итак, теперь наша жена, тайный советник. Замечательно, здорово, классно. У нее очень высокий навык интриги. Это нам поможет, естественно, в заговорах. Так. И что я еще хочу сделать? Теперь нашего нового маршала нужно назначить... Руководителем армии, полководцем, точнее, Родольф будет полководцем у нас. Так, и мы можем что? Мы можем отдать приказ пойти на штурм. Все, и мы захватили, мы полностью захватили Задар. То есть мы захватили Шибеник, мы захватили епископство Книн. И город Цара уже нам принадлежит. Так. Можем мы пойти сюда, или мы можем объединиться с этой армией и вместе с ними пойти э, делать хорошие дела. То есть я просто... Сейчас они дойдут, и я прикажу им просто следовать за этой армией, пускай, э, пускай следуют. Кстати, Асторы я хочу отправить в отставку, пускай он... Я не хочу, чтобы он э, возглавлял армию, пускай просто вот, ну... Он, у него, конечно, большие успехи в <свят>, боевом опыте и личные боевые навыки, участие в поединках, а, ну, пока что еще недостаточно. Кстати говоря, в прошлой серии увидел, но так и не дошел до того, чтобы сварить зелье Эвдемонии. Я так понимаю, что это зелье позволит нам а, снять стресс. Так, я, естественно, хочу это сделать. Пускай мы потратим 150. Так, В таком состоянии меня почти не заботит качество мо моего зелья. Тем не менее, осматривая свои полки, я никак не могу решить, какой из ингредиентов лучше взять, лучше использовать. Цветок фиалки может занять слишком много места в моей лаборатории. Хорошо добавлю цветок фиалки, немного лимонграсса. Надо совместить два ингредиента. Естественно, надо совместить два ингредиента. Потом мы еще добудем э, всяких ингредиентов. Это не страшно. Самое главное нам сейчас снять стресс, который мучает у нас уже на протяжении нескольких лет. Я сварил зелье точно по зашифрованному лиц рецепту. Теперь несколько секунд. Через несколько секунд после того, как оно коснулось моих губ, меня накрыла волна приятных ощущений. Хотя пик моего блаженства был недолговечным. Он развеял туманную тьму, отягощавшую мое сердце. Вот так-то лучше. Да, мы лишаемся черты в стрессе. Это замечательно, это замечательно, сразу же повысились личные боевые навыки. О, кстати, вот здесь битва идет. Здесь, вот, здесь идет битва. Можно обратно добавить Асторы командовать флангом, может быть, он чего-то куда-то опять вступит в битву, если так получится. хотя у него еще недостаточно высокие навыки. Если кого-нибудь слабенького нам подкинут. Для поединка То возможно мы примем участие в поединке И еще повысим свой навык Но пока что Пока что просто Пока что просто Пускай набирается опыта Что-то какие-то оборонительные союзы Все время возникают распадаются. Вот покажите мне эту карту Оборонительных союзов О, Священная Римская империя Швеция Зерит Сильджук Ребят, вы это, конь, хватит уже, перестаньте, перестаньте уже сверхрасширение свое делать, вот вы захватите весь мир, а дальше потом что, дальше потом что, дальше же надо что делать, вы лучше уж не знаю, займитесь чем-нибудь другим там, не надо быть такими жадными. Не надо быть такими жадными. Слишком жад, жадны вы. Пусть уж лучше дождитесь, когда я вырасту, когда там наберусь сил, и я буду уже захватывать весь мир, а не вы. Ну ведь справедливо же или нет, я не знаю. Дальше будет правильно для всех. Так, ладно. Я надеюсь, что после того, как эта война закончится, именно нам достанется этот город. Потому что он как бы нам принадлежит. Тут, тут у нас и фактория находится, тут у нас и город есть. То есть вся провинция должна принадлежать нам. Так, посвященные Асторы. Неофит Каспар жадный ленивый идиот. Ну, я не спорю, ладно. И не заслуживает того богатства, которым владеет. У него 308 монет. Что скажем, брат? Давай разграбим его лабораторию и пересвоим все себе. Что и вверху, то и внизу. Валисий Фула предлагает нам это. Мы принимаем задание проникнуть в чужую лабораторию, цель которого... Но почему нет? Просто он находится очень далеко от нас. Мы еще. Не... Он до нас не доберется, мы до него не доберемся. Давайте примем. Но если не получится, то типа, а давай все. Скажем, а давай все, давай не будем. Ну, давай не будем. Просто отменим. В любой момент можно отменить. Хотя нет, не в любой момент, когда будет слишком поздно. Так. Эту лабораторию было совсем нетрудно найти, сказал мне Сейфула. Когда мы приближались к заветной цели, Неофит Каспар поместил ее прямо в своем храме. Не самый лучший способ хранить секреты, ответил я. Не спеши расслабляться, брат. У него очень хорошая охрана. Почему он нас называет братом? Ну, ладно. Так, отвлеки их, а я проникну внутрь. 60% шанс, что успех. И вообще я передумал, плохая идея. Ну, 60% на успех. Эх, я надеюсь, что она повезет. И не надеюсь, что нам не повезет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. У меня были сомнения, но результат превзошел все ожидания. Сейфула ужас... У у удачно... Сейфула удачно выманил стражников, устроил ал... устроив алхимическую реакцию, произведшую армейзерзительнейший из запахов. Хотя трюк был эффективен, если не сказать больше, я не знаю, сколько у меня времени... Мне нужно сосредоточиться. Что мне делать дальше? Я, я украду редчайшие ингредиенты и самые секретные дома. Лучше сосредоточусь на максимальных разрушениях. Где огниво? Ну зачем нам разрушать? Мы же пришли сюда грабить, а не крушить. Вот будем грабить. Тем временем у нас дальше идет... Мы тут просто стоим... А, нет, мы осаждаем. Мы все-таки осаждаем баня лука. Баня лука в провинции Нижние края. Так. Справедливое наказание. Родольфа... Ха, смотрите-ка Родольфа Герардеска решил убить жену. Она неверная, она прелюбодейка, она с кем-то ему изменила, да? С гильемом. Вот это жена, да. Она изменила нашему маршалу с нашим капелланом Ну вообще Это не его нужно Не его нужно арестовывать А ее, потому что она во всем Она виновата Она слишком неверная У нас просто гельем очень хочет вступить в брак Давайте его женим на ком-нибудь Хелькен А, давай вот на ней вступить в заговор. Да, мы просто вступаем в заговор к нему, чтобы убить его жену. Печально, да, ну печально. Так, Неофит Каспар так хвастал в своей лаборатории. Оказалось, здесь нет ничего особо ценного. Хотя за эти материалы я смогу выручить немного денег. Это лучше, чем ничего. Так, мы получили 10 монет. Не так уж и много, ну ладно. И нам прибавилось еще 200... Очков тайных знаний. Так, мы вступили. Э, э, Гильем у нас вступил в брак. Замечательно. Там, бракуйся, э, как хочешь. <с> Твоя амбиция была выполнена. О, я сразу, сразу таким себя благодетельным чувствую. Желаю вам жить в гармонии и процветании с моей стороны было упущением, только вас в первую очередь. <с> Разумеется, вы можете присоединиться к моему заговору с целью убить жену. Так, и сколько тут силы заговора? 72. Так, Патрициев Пьетро Фольера любит подышать утренним воздухом на своем балконе. Ага, это у нас сработал э, наш заговор, который мы плетем против него. Э, падение оттуда было бы весьма долгим. Нужно только немного подправить перила. Я знаю... Я знаю нужного человека для этой работы. У нас высокий навык интриги внезапно стал. Это от чего вдруг... Так, стоп. Погоди, что ты нам предлагаешь? Назначить полководцем. Меня полководцем? Да я... Нет, не... никогда. Ты что? Нет, я плохой полководец. Вот был бы у меня повыше, тогда можно было бы... Но нет, найди себе кого-нибудь другого. Когда лаб лаборатория осталась далеко позади, мы, обессилившие рухнули на землю. Мы сделали это. Мы правда сделали это. И нам удалось уйти. С моих губ сорвался легкий смешок, и тело наконец расслабилось. Сейфула тяжело вздохнул вслед за мной и засмеялся. Безудержный смех. Здорово, мы выполнили задание. 572 теперь у нас, а нам нужно 1000 для того, чтобы подняться до уровня адепт. Мы, кстати, очень быстро, весьма быстро э, продвигаемся. Мы можем теперь прорицать производить будущее. Это как? Так. так. Готово. Патриция Пьетро упал на землю, как гнилой плод. Все полагают, что это был несчастный случай. Гравитация может быть смертельной. Если я буду управлять руководствуясь своей прихотью, мир будет немного забавнее. Если же я буду следовать законам, будет порядок. Но это так скучно. Я все-таки думаю, что Патриция Асторы справедливый. И пускай он будет справедливым. Так, вы слышали этот э, великолепный звук. Падение с лестницы — самый приятный звук в мире. Так, и теперь другое Пьетро Фольера стал Патрицием Фольера. Он был сыном Пьетро Фольера. Сколько много повторяющихся слов. Что ж, этот Пьетро Фольера тоже проживет не так долго, 66% мы можем... Хотя нет, 66% это пока мало, я не буду пока что этого делать. А вот, может быть, абонданцию мы убьем, хотя абонданцию еще меньше. Ладно, ладно, пока что по временем с этим, не будем пока что вести никакой заговор. Да, и тем временем я забыл сказать, что мы стали справедливым. Это дает нам управление плюс 2, образованность плюс 1, отношение вассалов плюс 5 и отношение за сходство характеров плюс 5. Супер, здорово, классно. То есть мы развиваемся, он становится справедливым. Но при этом он до сих пор пьяница. Жалко. Так, ого, так, что-то интересное. Какой-то интересный ивент. Рождение убийц. Распространяется известие о том, что некий проповедник шиизма, Хасан Ибн Сабах, основал религиозный орден, известный как Хашашин, где-то в... в Западной Персии. Используя хитрости и коварства, этот таинственный культ подготовленных убийц уже взял под свой контроль горную крепость Аламут и превратил ее в свою штаб-квартиру. Прослеживается целая цепочка кровавых убийств, тянущиеся за преданными и бесстрашными учениками Хасана. Хашашины, я так понимаю, это ассасины? Да? Да, эти травоеды не опасны. Ну, не знаю, не знаю. Э -э говорить, что они не опасны, это ну, слишком... Слишком недальновидно, я бы сказал. Потому что ну, орден ассасинов, это орден ассасинов. Да. Камила Капоне внуждается в выборе в образование. Кем мы ее можем сделать? Мы учили ее быть впечатлительной. Естественно, можем продолжить делать это. И дать ей духовное образование. Но... При этом она еще стала буйной. Нет, я хочу продолжать стоять на своем, пускай она будет. Э, пускай она получает духовное образование. Тем более, она впечатлительная, то есть она добьется успехов в этом. Так, выбрать. Надеюсь, скоро эта война подойдет к концу. И мы, уже, и мы уже получим герцогство за дар в свою собственность, так сказать. Так, э мы можем купить нашей жене подарок. Так, подарок, подарок. Не очень, не будем дорогой подарок. За 50 монет подарим ей что-нибудь. И этого будет достаточно, я считаю так. А, Все, ее мнение, она нас увеличилась на 10. Теперь ее мнение, она составляет сколько? 84. Но она почему-то не торопится рожать нам детей. Странно это очень. Так, Жанна написала мне, ответила мне, и еще плюс 10 к отношениям. 94 теперь. Так, кстати говоря, еще, еще 10 лет нам нужно ждать, когда у нас снова появится вдохновение. А это что такое? Недостойный герметист, да? 96-го года. Ну что ж, э, военный счет 7,7. Я думаю, что в следующей серии эта война уже завершится. И у нас будет целая провинция в собственности. Но это уже будет в следующей серии. А пока что. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч. Всем пока.